Пришла в четвертій ранку з такого з перегаром разом із тетушками, які сиділи в автомобілі марки Фольсвагенти. Вони там бухали, як кажуть в народі, в кабінеті міністрів. Потім їм спало, мабуть, на думку комусь із міністрів, зокрема, можливо, Авакову, що треба послати сюди Таню, яка найменш, мабуть, випивша була, розмалювати всі ці намети, підпалити наш майдан. Подсиление они прислали полицейские, они забрискували очи слезоточивым газом и фарбой. Полицейские кричали, Таня, давай швидше, швидше малюй, чи подпалюй, ну, что-то такое. Ты сиди, я сейчас трогать. Ты сюда не думай строгать. сюда ты сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда Конечно. сюда что ты депутат, я тебе говорю, пожалеешь. пожалеешь? Слебай. Посмотри. Да, да, да, да, да, да. Пойди, сходи, сходи. Слебай, сходи. Слебай, сходи. Слебай, сходи. Слебай, сходи. Слебай, сходи. Слебай, сходи что вы сделаете? Вот у вас мета какая? Что сделать? Скажите, Васяка, Таня. Примусить Кадирова заплатить 1,5 млрд в бюджет. Сколько можно говорить? Не у вас копейки 1,5 млрд? Вот так. Потому что это его деньги тут стоят. А чем вы ремонтуете свои Кто? Неправильно написано. Повторяем. Сейчас я тебе учусь. неправильно написано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 Садись чувак. А? Зачем она тебе дана? На старости лет. А? Вы Зачем знаете, это? что Народные вы защищаете депутаты. Анищенко сейчас? Анищенко, знаете, Народные кто такой? Кадыров, водик. Который не спонсор не этих палатах. Не, не знаю. Питер, приди! видимо, хотим. Получишь, Хватит. тварь! Да, ребятка, вы на хорошее попались. Что ты стребаешь? Что ты стрибаешь? Шо ты? Что ты стрибаешь? Кто ты, ты не Фотографировал, когда протягивал руки. Кто ты такий? Кто ты такой, что ты руки протягиваешь до меня? Ты имеешь право до бабы руки протягивать? Что ты на там а? Ты наставил? Слушай, ты, ты так на камеру засняти, что ты руки протягивал до тянутичного? Да черт! Да черт! Да черт! Как тебя назвать? Что а? ты дивишься? Что ты вдаешь? Дивишься? директор Украины называю. А я тебе директор? Да. Видарь, да, она директор. Да. Я, ты, а не директор. Так, Бабушка. Это не дом. Это что ты делаешь? Это не, не, а не дом. Это Анищенко а это. Анищенка Кадырова. А вы знаете, кто такой Анищенка Кадыров? Потово, Кадыров. Потово, Потово, который он полтора он миллиар... миллиарда гривен должен Украине. А вы его защищаете. Вы знаете, что это... Спонсор Каплина, вы это не знаете? Да куда их знать? За копейки работаю.